Добрый день! Меня зовут Елена. В клинику 32 мы ходим не первый раз. Дочку мою зовут Тефания. Ей всего 3,5 годика. И ходим мы с ней уже, опять-таки, тоже не первый раз. Врач у нас Дородных Валерия Вадимовна. Вадимовна. Да, очень хороший специалист. Деткам подходит очень аккуратненько. Детки не боятся. Вот, так что могу посоветовать всем кто желает, обращайтесь.